Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня понедельник, 20.00 по Москве, а это означает, что сегодня, и как и всегда, мы будем разбираться в теме криптовалют. Сегодня у нас очень интересный гость. честно вам скажу, он у нас уже не первый раз, и с ним разговаривать, вообще узнавать от него что-то новое, это вот просто огромное удовольствие. У нас сегодня в гостях Максим Крупшев. Максим, добрый вечер! Привет. Да, и привет всей аудитории. Я думаю, что вы этот пейзаж уже видели. На самом деле я не на островах, к сожалению, а работаю в офисе в Берлине. Вот у нас здесь просто такая забавная, собственно, забавные обои, которые мне немножко добавляют настроение, даже когда я на себя смотрю, когда я с вами разговариваю. Да, всем, всем привет, спасибо, что пришли. Вот Очень рад перед вами выступать. Спасибо за представление. Вот. Сегодня хотелось бы с вами пообщаться в целом. Обо всем, да, ни о чем. Рассказать вам, что происходит интересного. Ответить, может быть, на какие-то интересующие вас вопросы о том, да, зачем, да. что, Я почему. Сегодня, Максим, тебе вопросов очень много. Да. Давай знаешь, мы как сделаем? Я сейчас немножечко зрителям расскажу, друзья мои. Я сегодня Максиму приготовил такие общие вопросы, потому что Максим специалист в очень многих областях, в очень многих областях. Но мне его сегодня хочется вообще подергать именно по теме биткоина. Его технически, ну, не технически, его особенности. В чем он вообще такой вот самый классный? Почему от него все зависит? Почему он столько стоит? Что вообще люди делают и откуда формируется цена? Какие его, может быть, какие-то особенности технические? Сравним его с другими криптовалютами и посмотрим, как он может, например, их всех поглотить самостоятельно в общем. Если у вас есть какие-то вопросы по биткоину, Пожалуйста, пишите в чат, я их буду сегодня озвучивать. Максим, ну а к тебе у меня тогда первый вопрос. Коли мы сегодня говорим с тобой о биткоине, давай знаешь, с чего начнем? Расскажи, в чем его непосредственно революционность. Почему именно, ну вообще, почему создание и появление биткоина в мире все поменяло? Что же это вообще такое? Добро, зло, хорошо или плохо? Вот давай чуть-чуть пофилософствуем. Да, ну да. В общем, что такое биткоин, рассказывать не будем. Да, уже, наверное, все знают уже досконально, что это за биткоин и с чем его есть и откуда он взялся. Эм, вообще, ну, то есть, говорить можно очень-очень много всего. Я попробую какие-то базовые, основные вещи, на мой взгляд. Эм, Биткоин uh -huh. интересен тем, что это первый э, проект, построенный на технологии блокчейн, который сработал. То есть эксперименты ставились раньше, но они там в силу разных причин не выстреливали. Вот я эту историю знаю не очень хорошо. В общем, но с, с криптовалютами экспериментировали и раньше. Вот биткоин это первый эксперимент, который действительно был в каком-то завершенном виде и готовом для использования. Эм, на данный Момент, биткоин – это первый проект, это самый сильный проект, и к этому проекту больше всего доверия. Сейчас, допустим, чем биткоин отличается от всех других, во-первых, он до сих пор используется как, больш... как серьезный инструмент входа в экономику. То есть обычно те люди, которые даже хотят инвестировать в какие-то ICO с помощью Ethereum, все равно чаще всего на сегодняшний день заходят через биткоин. Так исторически сложилось. Сейчас, в принципе, купить Ethereum можно практически везде, где можно купить биткоин. Но люди все-таки по-прежнему как-то заходят через биткоин. И в силу того, что не заходят через биткоин, они все свои инвестиции оценивают по отношению к биткоину. То есть можно там услышать, что вот, да, эта инвестиция выросла в эквиваленте евро, но она не выросла в эквиваленте биткоина. То есть вот, ну, по-прежнему все-таки мы к чему-то к чему-то все-таки инвестиции соизмеряем. То есть я, я сомневаюсь, что кто-то там скажет, что вот я преувеличил в гривне или в рублях, либо в чем-то еще, да, потому что эти валюты, они как бы достаточно нестабильные сами по себе, и в них инвестиции мало кто оценивает. Обычно думают в долларах, в евро и так дальше. А вот настоящие криптоны, они как бы все свои инвестиции взвешивают по отношению к биткоину. То есть если я в биткоинах в два раза заработал, Значит, я заработал. Если я в евро заработал в 10 раз, но в биткоине не заработал, значит, инвестиция плохая. То есть, вот, так это, ну, вот так это работает обычно. То есть, Все все-таки оценивают все к биткоину. И обычно, если ну, кто-то вошел в какую-то инвестицию, допустим, там, я не знаю, вложился в что-то сравнительно экспериментальное, допустим, какой-нибудь EOS. Да? И ну, в EOS обычно входили в, в Ethereum, скажем так, но в Ethereum обычно входили через биткоин. То есть там тот, кто, допустим, на EOS заработал в 20 раз, потому что он там скакал да, в 20 раз. Ну вот, они потом превращают это все снова в биткоины и говорят, вот, в биткоинах мы заработали, там, допустим, в 10 раз. Это хорошо. Вот, а Хотя в евро это может быть в 20 раз. Эм, вот. Потом, что еще очень важно? Э, очень важно то, что у биткоина сейчас самая, на самом деле, самая децентрализованная структура. То есть на данный, на сегодняшний день это самая защищенная технология, которая есть. То есть, к примеру, если, допустим, какой-то там крупный хедж -фонд... Максим, прости, то есть получается биткоин на сегодняшний день самый защищенный? Даже, стоимость... даже, даже с другими вот монетами, если сравнить? Да, то есть стоимость взлома сети биткоина, она сейчас самая высокая. То есть, чтобы взломать сеть, тебе нужно заполучить там больше половины э, всего майнинга. да? То есть на, на сегодняшний день э, количество там вычислительных мощностей да, и оборудования в биткоине больше всего. То есть, соответственно, стоимость взлома этой сети, она выше, чем у других. То есть, можно сказать, что биткоин самый защищенный. То есть, там многие идеалисты и говорят, что это невозможно взломать, да, но вопрос лишь мотивации. То есть, у всего есть своя цена, и если есть желание взломать там, биткоин. Это можно сделать, но стоимость крайне высока. Тут нужно говорить про э, мотивацию. То есть, если кто-то, у кого там плюс-минус неограниченное количество ресурсов, э, захочет взломать, он сможет, но стоимость этого достаточно высока. Там чуть ли не половина стоимости всех биткоинов в мире. Ну да. И Смотри, еще у меня, знаешь, такой вопрос. Э, э -э а захочет взломать, он свой. У меня, смотри, многие как говорят, опять же, на сегодняшний день существуют монеты, которые превосходят биткоин во всех показателях. Да, есть, ну, вот так говорят. Но я знаю один такой момент, что у биткоина открытый код. И по-хорошему, если в какой-то монете, например, появляется новая технология, она легко может интегрироваться в биткоин. И то есть он получается такой, знаешь, бессмертный, неубиваемый и вот э, всепоглощающий. Правда ли это? Ну вот это на самом деле неправда. То есть э, с технической точки зрения это правда. Но с некой там реальной бизнес-точки зрения того, что реально реализовать, это неправда. То есть э, биткоин на данный момент это как бы жертва своей децентрализации. То есть, mm -hmm. э, там, доп, ну, допустим, там, если есть какой-то веб-сайт, у этого веб-сайта есть владелец. Если он решает что-то изменить на этом сайте, он берет и меняет. Mm -hmm. uh -huh. есть, здесь очень легко, это центр, централизовано. Да? Давайте там, ну, я сейчас на самом деле манипулирую немножко, как бы, всеми фактами, просто чтобы вам было проще это понять. Mm -hmm. Теперь, допустим, мы рассматриваем ситуацию с каким-то крупным корпоративным сайтом. Допустим, там сайт какого-то государственного учреждения в штатах. Там, если у кого-то есть идея внести какое-то изменение в сайт, ему необходимо утвердить его с множеством юристов, э, людей, которые принимают решения, технарями, проверить множество всего, и потом только э, эти изменения приходят в силу. Вот. Но поскольку в криптовалюте мы говорим все-таки о децентрализованной системе, то, э, как правило, чтобы сделать какое-либо изменение в машине, подобной биткоину, тебе необходимо, чтобы половина, ну, больше половины узлов, допустим, там биткоин-серверов, майнеров, крупных компаний и так дальше, с этим изменением согласились. Потому что если эм, какая-то часть скажет, да, давайте это изменим, а какая-то часть скажет, мы с этим не согласны, то у тебя получится 2 биткоина. Один биткоин с теми, кто согласен, а другой биткоин с теми, кто не согласен. Это вот эти так называемые хардфорки, да? Ну грубо да. То есть как бы если там вы с друзьями решили что-то изменить в биткоине и вы себе создали тот биткоин, в который вы внесли в те изменения, которые вы захотели, то у вас будет свой биткоин. Кто его, ему будет пользоваться, кто будет его покупать, продавать, это вопрос другой. Но сделать вы это можете всегда. Так вот. Проблема с такой махиной, как биткоин, как это пытались уже сделать уже много раз. Были специальные конференции, съезды и так дальше, но всегда что-то не получается. И как мы понимаем, децентрализация растет, количество крупных игроков растет, количество новых майнинг-пулов растет. И, как правило, это решение принимать становится все сложнее, сложнее, сложнее и сложнее. Mm -hmm. Последняя известная попытка, которая была, она как бы была запущена в мае 2017 года. Вот, было принято внести segregated fitness который там я когда-то на YouTube пробовал объяснять, эм, вот, и увеличить блок в два раза. Вот, что там в последние недели перед планированным обновлением не получилось, и какая-то группа людей, там, достаточно известных, не будем сейчас называть эти все имена, решили все-таки сделать это, не спрашивая ни у кого, и у нас получился Bitcoin Cash, где, собственно, как раз увеличили размер блока, чем Bitcoin все-таки усовершенствовали, но, как мы видим, биткоин от этого не поменялся, появился еще один биткоин. То есть что-либо изменить в биткоине технически несложно, но практически нереально. Так вот, говоря теперь о технологиях, которые превосходят биткоин во всем, э, это правда. То есть с технической точки зрения биткоин – это как iPhone, э, там один из первых. Да? То есть это что-то нечто очень старое, нечто неповоротливое, на которое там, нельзя ничего сфотографировать и памяти у него мало и так дальше но он проверенный и, и работающий и количество багов там в нем на то время как, как телефон Nokia. Как... да как некая Nokia, которая просто все работает да нету никаких багов глюков и так и так далее вот но говоря про технологии которые при, при, превосходят биткоин во всем да они его превосходят во всем кроме децентрализации и защищенности Вот здесь немножечко пояснить. То есть получается, все монетки, ну, большая часть монеток, они же изначально создаются как коммерческий продукт. И получается, что каждая монета, все равно за ней стоят как, ну, какие-то люди. И они так или иначе будут делать все от них зависимое, чтобы их коммерческий проект приносил прибыль. Соответственно, здесь уже получается немножечко попахивать централизацией. В этом смысле? Или немножечко... Эм... Нет, смотри, я скорее говорю про сам блокчейн. То есть я в данном случае говорю не про организацию, не про централизованность самой бизнес идеи, а про блокчейн. Да, то есть как бы блокчейн, как мы все знаем, это некий нотариус, который там сам по себе все утверждает. То есть как бы ему не нужно влияние создателя, менеджера там, и так далее. Так вот, те технологии, которые появились попозже, особенно там сравнительно новые да, там типа Cardano, EOS, у них у всех есть свои схемы децентрализации или Proof of Work, или Proof of Stake, но там стоимость взлома просто ниже. То есть если кто-то хочет взломать какую-то там из более современных технологий, там стоимость этой децентрализации, она ниже. И поэтому, если там кто-то с недобрыми намерениями захочет чего-то там сломать, Конечно же, это не просто, это не тривиально, это не то, что там какой-то хакер сможет сесть и что-то сделать. Да, это все-таки все связано с крупными финансовыми эм, инвестициями. Вот. Но здесь, чтобы скорректировать немножко твой вопрос, ты говоришь, что все технологии, все новые разработки, они все-таки связаны с, ну, с какой-то коммерческой... Ну, многие. Да, не все. А многие. Да. да, в том-то и дело. То есть, как бы, э, если мы говорим про... Но тут, снова да, понимаешь, тут очень сложно их разделить. То есть, допустим, Ethereum сам по себе, да, это же вроде как некоммерческий э, проект. Это инфраструктурный проект, на, ну, сверху которого можно строить бизнесы. На самом деле, точно такая же идея и с Cardano, который, ADO, ну, который там, этот, предыдущий CEO Ethereum сейчас двигает, Хоскинсон, да, И, mm -hmm. допустим, там EOS, который двигает вообще очень много кто. Это все, по сути, некоммерческие проекты. То есть сам по себе проект, он как бы не влечет за собой ну, как бы идею получить выгоду. Это некая платформа для того, чтобы строить что-то сверху. Это как интернет. Да? То есть кто заработал на интернете? По сути, создатель интернета особо не заработал на создании интернета. Он потом заработал на том, что он строил сверху интернета. Как, собственно, и мы все с вами. Да? То есть мы что-то строим на основании того, что уже есть. Все бизнесы, которые там построены на биткоине каким-то образом, они используют то, что некий Сатоши Накамото придумал. Все приложения, которые сейчас на Этериуме, мы грубо говоря используем то, что построил там Виталик с тем же Хоскинсоном и так дальше. И так будет и продолжаться. То есть есть уровни, как бы такие слои технологий на основании которых строятся коммерческие проекты. Вот коммерческие проекты, ну, тут как бы уже про взлом, тут уже совсем другое, тут уже очень просто сравнивать это с каким-то взломом сервера, с взломом веб-сайта и так дальше. Но я, я сейчас говорю про стоимость взлома самой технологии, самого этого слоя, на котором все построено. Ну, получается, что здесь уже, если опять же мы сейчас поговорим про взлом, про надежность да, блокчейна, как ты говоришь, по-хорошему, скажем так, биткоин, почему его сложно злоням? Больше и больше людей им пользуются. Там большая капитализация, много майна. Любую маленькую криптовалюту взять, ну, молодую, скажем так, ей не хватает всего лишь возраста. То есть получается вопрос во времени. И что у нас через там, ну, давай, если уж совсем чуть-чуть попрогнозировать, получается лет через 5-7 криптовалюты, молодые криптовалюты, которые превосходят по технологии биткоина, и которые, например, в течение пяти лет наберут тех же самых майнеров огромное количество, станут в разы мощнее биткоина, правильно? Это вполне возможно. То есть я не вижу ни одной причины, почему это не произойдет, кроме того, что я сказал до этого. Да, то есть По-прежнему большинство людей входят в рынок через биткоин либо этериум. То есть они все равно его держатели на какое-то время и пользователи. И вот это как раз в основном поддерживает цену биткоина параллельно с тем, что люди доверяют биткоину как некому эм, банку, в котором ты можешь держать деньги эм, достаточно надежно. То mm -hmm. есть, если ты, ты держишь инвестиции в биткоине, вероятность того, что он будет равен нулю гораздо ниже, чем это может случиться с какими-либо другими технологиями. И пока происходит так, что у него действительно самая большая децентрализация и через него все входят то его цена по идее ну как бы защищена вот как раз этим доверием если да сейчас ну то есть сейчас мы видим что происходит с этериумом в принципе этериум во многом уже ну как бы работает автономно от биткоина он уже как бы к биткоину не привязан то есть ты уже можешь купить за деньги этериум ты можешь продать этериум в деньги то есть тебе уже не обязательно использовать биткоин вообще в принципе Плюс Ethereum подкрепляется всеми теми проектами, которые на нем построены, всеми токенами, которые, которые на нем выпущены. Потому что эти все проекты, они по сути платят фи, там за смарт-контракты и так дальше, в Ethereum. Точнее в газе, который покупается за Ethereum. То есть таким образом внутренняя экономика Ethereum, она и поддерживает стоимость Ethereum. Ну, Ethereum тут, то есть здесь я использую Ethereum как название сети и как mm -hmm. название криптовалюты. То есть, если сеть действительно работает, то она сама по себе поддерживает стоимость Этериума, который криптовалюта. Вот, по сути, это же может случиться со всеми, ну, со всем чем угодно. То есть, я, допустим, там, если вот меня сейчас спросить в лоб, действительно ли капитализация Биткоина всегда будет э, превосходить все остальные, то, скорее всего, нет. То есть, потому что у Биткоина есть множество недостатков, как, например, невозможность, то что называется скалиться. Мне всегда сложно переводить это слово – масштабирование. Да? То есть как бы у биткоина есть проблема с масштабированием. Если мы, допустим, там, в повседневной жизни мы начнем использовать биткоин, то как бы, это не получится. Он не справится просто. Ага. Биткоин не справится. Сам, сама по себе сеть просто не справится. И вот от этого берутся все эти странные идеи, которые, как бы, ну, которые очень… Эм, как, как называется? О которых спорят. Спорные, да. Достаточно много спорных идей, таких как Lightning Network, таких как Segregated Fitness. Это те технологии, которые пытаются эм, сделать биткоин, ну, смасштабировать биткоин, при этом не меняя его децентрализацию. Ну, То есть при этом, эм, я неправильно сказал, то есть смасштабировать биткоин, потому что это хорошая база для того, чтобы что-то строить, потому что он хорошо децентрализирован, то есть ему uh -huh. все доверяют. Но у меня, как у человека, который за прогресс, как бы становится вопрос, почему бы не использовать что-то, что уже масштабируется. Ну да, логично. Да, вот как бы здесь, здесь вот, как бы вот такая вот история как раз, я не знаю, о палке с двумя концами или как это назвать. То есть Lightning Network, это, ну, там для тех, кто не знает, на пальцах, да, это, грубо говоря, дополнительная сеть сверху биткоина, которая, по сути, Транзакции в сеть не бросает. То есть ты таким образом обмениваешься некоторыми биткоинами, в... тоже децентрализованно, но через некий костыль. И вот почему мы про эту технологию много слышим, но никто ей не пользуется, потому что этот костыль сделать просто очень сложно. Потому что как костыль сам по себе достаточно сложный. И многие люди много денег на это уже потратили, много времени потратили, но по-прежнему непонятно, как это, как это делать. А мы как раз в прошлый раз с тобой целую, целую передачу говорили именно о лайтинге. Ну вот да, как бы с тех пор особо ничего не поменялось. Смотри, здесь задают вопрос, почему тогда эфир падает? Вот все, что ты сказал, да, он самостоятельный, все дела. На него же ведь также влияют те же самые процессы, которые на биткоин, правильно? Но ну, сейчас на рынок по-другому влияет. Ну, по сути, понимаешь, по сути это распределение средств. То есть сейчас, как мы видим в этом году, люди из крипты выходят в принципе, да? то есть как мы видим, что много, ну, как бы, оно все пляж и тот биткоин сейчас в конце концов, потому что, как правило, крупная рыбка, она закупилась там, в прошлом году биткоинами. Кто-то закупился этериумами, в том числе и так далее. То есть у людей, как правило, инвестиции портфельные. Да? То есть они там накупили там плюс-минус того, что было в топе. Вот и сейчас, когда они выходят, они по сути выходят из всего вместе. То есть это не то, что они выходят только из биткоина, а этериум оставляют. Плюс такие технологии, которые сейчас там лучше этериума, скажем так, там вроде EOS а и так дальше, то люди могут перетекать наоборот в те технологии, а не в этериум. То есть сейчас Ситуация такая, ну как бы с экономической точки зрения, как бы я это сказал, стоит рассматривать стоимость Этериума не только стоимость криптовалюты Ethereum, а капитализацию всего рынка с токенами вместе. Вот если взять все, что построено на Ethereum, и все те токены, которые выпущены, то тогда, тогда можно увидеть, что он в принципе не особо-то и падает. Но сейчас на фоне того, что весь рынок опускается, то те крупные рыбки, которые вошли, они выходят из всего, чтобы зафиксировать, ну, в данном случае они уже фиксируют, наверное, не прибыль, а убытки, то есть они как бы, ну, там, распродают то, чтобы хотя бы забрать хоть что-то, mm -hmm. то есть, э, ну, вот на фоне no, прошлого... Максим, смотри, я для понимания. То есть получается, у нас как бы два рынка. Первый – это полностью капитализация биткоина. И второе – это все с эфиром и все, что на нем создано. Да? То есть вот два рынка. Ну, по сути, да. Понимаешь, в чем дело? Допустим, там кто-то проводит ICO, знаешь, и там мы покупаем его токены за этериумы. Uh -huh. То есть мы, по сути, создаем стоимость из ничего. Понимаешь, что есть как бы у нас было 100 этериумов, мы эти 100 этериумов отдали за какие-то токены, нам начислили эти токены. Но тот, у кого мы их купили, у него же есть 100 этериумов? Ну да. Получается, стоимость этого всего увеличилась на некую стоимость в 100 этериумов. Эта стоимость взялась из ниоткуда. По сути, правильно? Мы просто у нас вот... Был какой-то пул, там допустим, из 50 миллиардов долларов, и сверху появилось еще 100 этериумов в неких токенах. И вот, по сути, все, что вот это вот создается новое, в которое там вкладывают 50 миллионов и так дальше, оно, по идее, должно съедать капитализацию у этериума. Потому что потом тот, кому мы эти этериумы дали, идет на рынок, продает этот этериум, чем он опускает эту цену, по сути чтобы как бы выровнять баланс в мире. Ну, это происходит не именно так, как я это рассказываю. Ну, есть, примерно вы, так же. Но ну, если да. вы сядете и задумаетесь как бы о, ну, о справедливости вот этих рассуждений, то вы поймете, что что-то в этом есть. Да, да, я здесь согласен, потому что, опять же, еще почему... Знаешь, мне кажется, вот, кстати, как здесь ты относится. Вот смотри, если взять тот же самый биткоин и то, что сейчас весь этот год люди выходят из него, я считаю, что тут логично. Почему? Потому что людей, большинство людей, загнали сюда, знаешь, настолько диким ажиотажем, они, не понимая, что это такое, решили просто быстро урвать денег. И получается, что когда люди заходили чисто с коммерцией, вот чтобы, я не знаю, купи-продаем заняться, они сами себя загнали в ловушку. А, или, или, или я не прав? Нет, ну, то есть выход из рынка, он логичен, потому что сейчас уходят люди, которые в принципе не понимают, что такое криптовалюта, что такое блокчейн, зачем это нужно. А им сказали, купи это за тысячу, завтра он будет стоить 20. Они купили, а 20 он не стоит. И начинают скидывать и винить всех вокруг. Соответственно, почему рынок-то так сейчас, я тоже считаю, просил, да, ты говоришь, что вот все скидывают. Скидывают-то логично, нету знаний. Вложил, думает, сейчас поспекулирую. А чтобы спекулировать, нужно понимать. Выходит монетка, например, ICO только вышла, ее сразу скидывают на рынке, тем самым сами же и обрушивают стоимость. Ну да, да. То есть, ну, понимаешь, как бы, ну, вот я всегда говорю, о чем как бы, проблема этой индустрии. Проблема этой индустрии в том, что в ней очень мало кто что-то понимает. То есть, ну, ты понимаешь, да, вот насколько как бы, uh -huh. мне иногда забавно смотреть на все, что происходит, будучи там в крипте уже почти с 5 лет. Да, там, без нескольких месяцев. Ну, то есть, сейчас очень много криптоэкспертов. Сейчас очень много людей говорят: я эксперт да, в рынке. Да, и вот они-то, допустим, в сфере там, 6 месяцев. Вот мне на это смотреть немножко забавно. Я не хочу сказать, что это там псевдоэксперты. Возможно, действительно там умные разбирающиеся люди. У них немножко не хватает опыта. Да? Ну, как бы это нормально. То есть, mm -hmm. вот тут я не говорю, что что-то плохо, что-то что хорошо. Просто мне немножко странно на это смотреть. Потом, вот допустим, если сейчас реально спросить у тех, у кого есть криптовалюта. Вот спросить реально, вот во что ты вложился? Ты вообще понимаешь, о чем эти технологии? Вот ты там купил Dash, купил Monero, купил Zcash, купил EOS, там вложился, mm -hmm. не знаю, в Бузову вложился и так дальше. Ты понимаешь вообще, о чем это? Большинство людей скажут, вообще, в принципе, нет. Я увидел, что, что то там, короче, круто, там маркетинговая компания, там большие... Да, красивые картинки, красивые сайт, да, классные. большие группы в Телеграме, кто-то там на Ютьюбе сказал, что оно будет расти, у него много просмотров и так дальше. То есть решения принимались примерно так. Я могу сказать, что я, в принципе, во многом поступал примерно так. Ну, потому что ну реально нет времени разбираться там в деталях, читать white papers на 40 страниц, да, с кучей непонятных слов и так дальше но ну, теперь мы друзья все пожинаем плоды вот как бы этого неведения да? то есть, допустим там вкладываться в кардан кардан это не бизнес чего бы он вдруг будет расти пока там нету бизнеса то есть вот с этериумом там плюс-минус как-то ну он там ну это был хайп ладно это был хайп и он до сих пор там там плюс-минус хайп потому что вот есть что-то на чем можно строить даже waves мне кажется получше будет кто waves ну вот снотки, ну, понимаешь, да. с Waves тоже можно много рассуждать. Waves может быть получше, а может быть что-то еще получше, может быть Neo, а может mm -hmm. быть что-то еще. И, и ну по сути, что мы покупаем? Там, когда мы там участвовали еще в ICO Ethereum, да, ребят, это было там в каком-то четырнадцатом или в пятнадцатом году. Это было как бы очень рано, и люди там особо не понимали, что покупали по сути. Это строй, стройматериал покупали стройматериал с целью того, что когда-то мы сможем продать этот стройматериал, потому что кто-то будет строить дом. Да, то есть как бы тут вопрос в том, угадали ли мы со стройматериалом или нет. То есть если мы там накупили весь стройматериал в какой-то стране, в Африке, то если там вдруг начнет расти экономика и начнут строить, да, мы заработаем много денег. А если там ничего не начнут строить, то у тебя как бы выбора не так много. Ты либо держишь этот стройматериал, пока там не начнут что-то строить, веря, что там рано или поздно начнут что-то строить, или ты наблюдаешь то, как твой стройматериал теряет ликвидность. И вот многие люди там они продают этот стройматериал там, с убытком, чтобы подумать, может быть, купить какой-нибудь другой стройматериал, который, там, чтобы перебить те потери, которые были тут. А кто-то кто держит его навсегда. Знаешь, вот как бы, ну, это на самом деле этот пример мне пришел в голову вот сейчас только, я никогда раньше это не использовал, но, по-моему, он, в принципе, нормально он объясняет. Хорошо, он очень хорошо все объясняет, да. Тогда, да. Он, знаешь, еще такой вопрос, смотри, самое распространенное, ну, такое, знаешь, возражение, я не знаю, негативный какой-то момент, чем биткоин обеспечен? Вот давай немножечко поговорим о формировании его цены, за счет чего вообще это происходит? что это такое вообще цена биткоина, да, и почему все прогнозы на то, что он будет стоить больше. Ну вот смотрите, это, кстати, вопрос древний как мир, да. он, ему за лет 9 примерно. Ага. Эм, идея тут в том, что здесь ответ очень пересекается со словом золото. Чем обеспечена цена на золото, чем она подтверждается и так дальше. Во-первых, золото началось с чего? За него можно было купить еду, за него можно было купить дом, за него можно было купить рабов. То есть золото – это было нечто ликвидное, за что можно что-то себе купить. Что-то, за что можно что-то себе купить, оно, как правило, ценится. В чем прикол золота? Его нельзя подделать. То есть, грубо говоря, там профессионал сможет отличить золото от просто металла похожего цвета правильно? Да. мягкость, все дела и так далее. Ну да. то есть потом золото оно ограничено. то есть грубо говоря, если у тебя есть золото, то ты подтверждаешь, что ты согласился с его стоимостью уже. и ты таким образом, когда ты пытаешься что-то купить за золото, ты говоришь, ну как бы я согласен с его стоимостью, а ты согласен с его стоимостью, чтобы у меня его принять. И это, эта машина, она не прекращается, потому что нет ничего, что заставит кого-то сказать, золото ничего не стоит. Потому что, чтобы золото добыть, тебе нужно затратить реальные деньги. То есть тут создается себе Правильно? Ну, как бы, ну, чтобы да. получить килограмм золота, да, тебе да, нужно что-то, работа людей. Конечно, это все в комплексе, да. То есть килограмм золота он имеет некую стоимость, потому что ты или нанял людей, чтобы они тебе добыли это золото, либо ты ходил копал его сам там много-много лет, да, либо ты выполнил за него какую-то работу, ты там на кого-то трудился и тебе заплатили золотом, да, либо ты просто пошел его купил за деньги, которые ты заработал каким-то другим образом. То есть mm -hmm. просто перенос стоимости. Да, то есть здесь даже лучше, чем с какими-то фиатными деньгами. Да, потому что фиатные деньги, как правило, там в цене склонны падать, расти и так да, далее. Там уже экономические какие-то вопросы, которые ты в принципе не понимаешь. Да, но с золотом в принципе что-то похожее. да, Но если мы посмотрим на курс золота там в целом, вообще во всем мире, то оно в принципе всегда растет. И оно растет не потому, что золото повышается в цене и становится более ценным, а потому что все вокруг дешевеет. Кроме золота. Золото не может дешеветь. Потому что его ограниченное это такое универсальный, универсальное хранилище ценностей. Вот ну, если да. так это объяснить. да? Угу. Такое же происходит, по сути, с биткоином. То есть у него есть себестоимость. Если ты умный такой, пойди сделай биткоин дешевле, чем он стоит сейчас. Не можешь сделать, но хочешь биткоин, будь добрый, иди его купи. Но тот, кто продает тебе биткоин, он прекрасно знает, сколько стоит его пойти добыть. Но на это все еще плюс добавляются инвесторы, которые спекулируют на цене золота. Да? В данном случае на цене биткоина. То есть, конечно, там на цену золота влияет множество разных там, факторов. да, и Я даже сейчас эти все факторы не могу назвать. Точно на так же, как и на биткоин. Да, то есть там и биткоин сейчас ну, по-прежнему очень спекулятивный. Да? То есть кто-то в него там много вложил денег. И этот кто-то смотрит, что вот его в Америке там не хотят рассматривать как что-то. Mm -hmm. он решает его продать. Это все влияет на цену. Потом есть люди, которые просто следуют за китами и видят, что цена пошла вниз, надо продавать. И это все создает такой некий ком. То есть, тут очень многогранная такая как бы структура, сфера и так дальше. То есть, вот биткоин он пока очень похож на золото. Пока не доказали противоположное, он имеет стоимость. Потому что через биткоин там есть какие-то простые вещи, там, за него можно что-то купить, эти деньги можно отправить через интернет, с помощью него можно во что-то инвестировать и так дальше, так и дальше. И в нем можно просто хранить, хранить некое богатство. Да? То есть, там, если мы посмотрим на историю, то биткоин растет быстрее, чем золото. В принципе хранить какую-то часть денег в биткоине, вроде бы идея не худшая. Те, кто согласен с этим, его покупают, те, кто не согласен, не покупают. Вот тут как бы ну, тут на самом деле вот что-то похожее с золотом. Да? То есть никто же, никто же не встал и не сказал, золото стоит денег. Рынок как-то сам пришел к тому, что золото чего-то стоит. А, смотри, Максим спрашивает такой вопрос. Перспективы роста биткоина до конца 2018 года. Многие ждут роста. Конечно, или... Все ждут роста. Все же накупили в декабре и в... и в январе. Вот и все ждут роста. Я тоже жду роста. Мы все ждем роста. Поэтому я могу сказать, что да, я тоже жду роста и рост будет. Рост, конечно же, будет, но когда именно он произойдет, пока неизвестно. Если мы там посмотрим на историю, снова-таки, да, с кокса, который там произошел в конце 2013 года, 2014 и начало 2015 года биткоин дешевел. То есть бывают такие затяжные как бы стагнации на полтора года. Сейчас, ребята, мы всего лишь 8 месяцев находимся в падении. Есть вероятность, что мы еще столько же будем находиться в падении. Есть теории, что там придут инвесторы там, к концу года, и биткоин будет стоить около 10. Эм, давать такие прогнозы – дело неблагодарное. То есть всегда ну, как бы ты рискуешь либо угадать, и все скажут, а, надо было послушать Макса. Или скажут, Макс плохой эксперт, он не угадал. То есть тут вопрос в том, что не знает, в принципе, никто. Что, ну, как именно произойдет. На это влияет очень-очень много факторов. Я думаю, что к концу года мы будем выше, чем сейчас. Но насколько выше, я не знаю. Многие говорят, что там мы будем свыше 10. Кто-то говорит, что мы будем 27. Да, Кто-то говорит, что мы там пойдем вверх, там не знаю, с ноября. Но снова-таки, то есть я считаю, что сейчас цена на биткоин, в принципе, уже достаточно дешевая. И вы видите, что мы бьемся в некое дно, там в районе 6, уже несколько раз. И мы вроде как это дно не пробиваем. То есть, если вдруг, то есть я сказал бы сказал, сейчас нужно ждать, если сейчас цена вдруг вырастет на 10-15%, это похоже на пробой вверх. Если цена сейчас упадет на 15%, то она как раз пробьет некую линию поддержки внизу. И мы, возможно, пойдем на тысячи три, да, там до следующей некой линии поддержки. Ниже трех, если мы пойдем, это уже как бы будет нечто странное, потому что из рынка уже будут бежать все. То есть Там уже сложно предположить, где низ. Там может быть низа уже и нет. Можем там увидеться на 50 долларов. Mm -hmm. Вот, то есть как бы тут, ну, тут очень сложно как бы говорить. Конечно, мой прогноз ни о чем. Если пойдем вверх, то пойдем вверх. Если пойдем вниз, то пойдем вниз. Сейчас, если вы возьмете, откройте график и проведете линию, вот там, да, я, я может быть, сейчас рисую его в, друг, в другую сторону, да, потому что у меня все зеркально. Вот, Допустим, вот там, где у нас было 20, да, и вот эти вот скачочки, которые происходили там от 6 вверх. Если вы проведете линию вот так вот, и проведете линию около шести, куда он бьется вниз уже четыре раза, вы увидите что этот треугольничек, в принципе сходится. вот если этот треугольничек сходится, то вот тут вот где-то должно произойти или он пробьет эту, ли, эту линию вверх, либо он пробьет эту линию вниз. вот мы как бы находимся вот уже очень близко, мне кажется оно сходится то ли в сентябре или в октябре. То есть вот как бы сейчас решиться но снова таки да как бы давать такие прогнозы это дело неблагодарно. есть я думаю, что пробьем вверх. Если пробьем вниз, то не вините меня, я не знал. Ну, а смотри, я тогда, знаешь, немножечко наших зрителей, скажем так, подбодрю. Ключевой момент в чем? В 2020 году будет же очередное усложнение добычи, правильно? И за я запутался уже, в каком году это произойдет. Вроде было в 16-м, да, 16-м летом. Каждые 4 года, да. Да, потом 17-е летом, 18-е летом, 19-е летом, 20-го летом. 20. -го. Соответственно, будет за блок уже не 12 биткоинов, а 6,5. Соответственно, добыча будет сложнее, электричество будет тратиться больше, и цена логично, что по-любому будет стоить больше. Правильно? Ну так, небольшой такой, скажем так. Ну, себестоимость вырастет, да. То есть сейчас, там, если кто-то там увлекается майнингом, э, то вы наверняка знаете, что там сейчас биткоин добыть как бы особо не дешевле, чем пойти купить. То есть себестоимость биткоина, она в принципе где-то тут. То есть, сказать, что там биткоин может стоить дешевле, то майнеры как бы, будут там, всячески против этого бороться. То есть, если цена пойдет ниже, никто просто не захочет продавать по такой цене, и, соответственно, цена пойдет вверх. То есть, тут вопрос, как бы, спроса и предложения. Конечно, там биткоин, если вы там обратите внимание на какие-то графики себестоимости биткоина, то вы увидите, что цена всегда прыгает где-то рядом. То есть, вот, допустим, там в декабре да, она как бы скакнула явно выше. Но вот сейчас она вернулась там плюс-минус к себестоимости. То есть если там в двух словах сказать, майнить невыгодно. И в принципе никогда не было, если так задуматься. Вот, потому что цена всегда бегает где-то плюс-минус рядом. То есть да, и вот как раз на халвингах это называется, да, когда делится... Очень сложно переводить это все на русский. В общем, деление прибыли происходит в среднем раз в 4 года. Почему в среднем и почему примерно? Потому что это привязано не к времени, а к количеству блоков. А количество блоков, как вы знаете, там на случайности некой. Примерно раз в 10 минут, но ну, может быть немножко меньше, может быть немножко больше. Так вот, примерно раз в 4 года. То есть в 2020 году, скорее, ну, скорее всего, это будет немножко раньше, чем летом 2020. Может быть там в начале 2020. Э, то цена как бы логически будет стремиться вырасти в два раза, потому что просто себестоимость внезапно вырастет в два раза. Вот просто в одну секунду себестоимость биткоина вырастает в два раза. И всегда цена за этим следует. То есть там в 20-м, как бы да. Ну, конечно, тут уже все кричат, да ну, сдать до 20-го. То есть ну, цена на биткоин она, ну, там, она регулируется достаточно большим количеством э информационных потоков, и себестоимость – это один из них. Хорошо. Максим, давай тогда мы сейчас обратимся к чату. Друзья мои, большая просьба, задавайте вопрос. Я вижу здесь некоторые вопросы, но, скажем так, я некоторые не зачитывал, потому что мы на них как бы косвенно уже отмеч... отвечали, чтобы мне не повторяться. Давайте еще. Вот смотри, такой вопрос, не совсем его понял, но давай попробуем зачитать. Есть вероятность крупных игроков... Отказа от биткоина или крупным майнерам это невыгодно, и они до последнего будут бороться. Не совсем понял вопрос. Дмитрий, напишите еще раз, вот Так слышали о том, что многие альткоины скоро уйдут с рынка криптовалют. Какие альткоины наиболее перспективные и, и стабильны на ближайшую перспективу? Ну, то есть пробую. просят тебя сказать, какие альткоины вообще хотя бы там купить, на какие обратить Стоит обращать внимание сейчас, я думаю, на альткоины, как раз, которые являются неким строительным материалом. То есть сейчас строительный материал по-прежнему, там один из базовых, это Ethereum, да, и там, грубо говоря, сейчас все, что строится, в основном строится там на Ethereum. Вот, новые строительные материалы это Cardano и EOS. У EOS поддержка гораздо больше, вот, у Cardano там поддержка тоже достаточно сильная. Вот, то есть как бы будем смотреть, куда, ну, что будет расти. Большинство альткоинов, эм, ну, снова-таки, как бы, а про какие мы альткоины вообще разговариваем? Сейчас в основном все в токенах. Сейчас альткоинов особо-то и нету. Были альткоины, вот не так давно появились, RaiBlocks, которые сейчас называются Nano. да, Это как бы там такая криптовалютка для платежей. Это альткоин, в принципе, у нее шанс вроде бы есть. Но сейчас на общем падении она, она как бы упала тоже. Потом говорит там о дедушке, о альткоине. Давай смотри, прости, Максим, прости. Прости, пожалуйста, что перебивайте. Okay. Давай тогда разберемся, чем отличается альткоин от токена. Ты прям так это сказал, потому что мне тоже это интересно. Ну смотри, альткоин это отдельная криптовалюта с отдельным протоколом, там, с отдельной защитой там, и так дальше. А вот эти. Это вот... Эфир, например. Ну да, эфир. да, да. Это, это отдельный блокчейн. Отдельный блокчейн, отдельная и, идея. Mm -hmm. вот. А токены это нечто, выпущенное, вот как бы из воздуха. Тут, ну, вот, Например, все токены на Ethereum, они как бы были выпущены в основном, чтобы собрать денег. То есть ждать от них какого-то роста можно, если кто-то построит на них бизнес, реально, в котором э, эта криптовалюта, она будет как бы что-то делать. Это вот как типа, какова, какова была стоимость у нефти лет 200 назад? В принципе никакая, нахрен она никому Никак... не нужна была. Да, сейчас стоимость нефти есть, потому что люди ее используют. Вот так же можно там подумать о токенах. Как бы, как, когда только проводится ICO, то вроде как типа хайп, вроде как мы что-то там сделаем. Потом бизнеса нету, хайп проходит, криптовалюта не стоит ничего. Но если этот бизнес все-таки сработает, то там эта нефть как бы нужна будет. Эти токены, да, которые там дают право на что-то. Да? По сути, там можно рассмотреть, что литр бензина, это некое право на то, чтобы проехать несколько километров. Вот если бы машины сейчас вдруг не станет, и все перейдут на электричество, то бензин как бы снова никому не нужен. Вот тут как бы сложно уловить стокинами с этими, потому что когда уже очевидно, что бизнес работает, они уже дорогие. А когда еще не очевидно, тут как бы непонятно. То есть вот туда, тут есть строительные материалы, на которых будут строиться бизнесы, и вот есть этот бензин для бизнеса. Так вот, по сути, инвестируя во что-либо, вы угадываете, будут ли там строить дома и будут ли там машины, которые будут ездить на этом, на этом бензине. Так вот, говоря про, говоря про криптовалюты, тут все-таки смотрите на строительные материалы, говоря о токенах, вникайте, о чем бизнесы. Поэтому, ну как бы сложно сказать, вроде бы, нано неплохая криптовалютка, да? там криптовалютки неплохие, EOS и Cardano, потому что это стройматериалы. Биткоин это по сути, там, по сути это все-таки бензин, то есть это все-таки не, не стройматериал. То есть если, там, если новые там, применения биткоину и так дальше найдут, то цена вырастет. Или там, ну короче, биткоин, он как бы уже достаточно, как я сказал, многогранная штука, на него многие опираются как хранение денег. То есть, если там, допустим, в Штатах скажут, что да, биткоин – крутая штука, в него можно инвестировать, то пенсионный фонд Америки придет и вложит в него там много миллиардов долларов, и как бы цена вырастет. Понятно. Максим, время с тобой пролетает просто незаметно, и наши 45 минут пролетели просто как паровоз и как в декабре цена на биткоин. Спасибо тебе за то, что пришел. Очень много ты сегодня нам открыл действительно интересной информации, очень много открыл таких пробелов, белых пятен. Я уверен, что всем, и кто будет в записи смотреть эту передачу, будет действительно полезно и интересно. Еще раз спасибо, что пришел. Вот просто огромная благодарность. Спасибо всем. Зовите. И удачного вами а, Обязательно. Пока. Обязательно. Ну что ж, друзья мои, на этом мы с вами прощаемся. Увидимся ровно через неделю, как всегда, в понедельник в 19.00 по московскому времени. Мы с вами будем разбираться в теме криптовалют. Всего вам доброго. Ставьте лайки. Лайк like – это ваша благодарность за ту пользу, которую мы стараемся для вас собрать и преподнести. Подписывайтесь на канал и пишите комментарии. Пишите, кстати, в комментариях темы, которые вас интересуют, и пишите вопросы, на которые вы бы хотели получить ответы от наших следующих экспертов. Всего вам доброго, хорошего вечера. Увидимся через неделю. Пока-пока.